Всем привет! Вы на канале Таежный Путник. Сегодня у меня вечерка была небольшая. Поехали за гусями в поле посидеть. Да, мама сидит с чучелами, Но гусей не было. Я решил тут прогуляться до лужи. И результат вот на лицо охотился. Хадсон, турка. Маскировочный костюм Кикимора. И монок. А также смотрите, что получилось. Жароли, ребята. Или лебеди. Вон садятся прямо, на меня идут, две. Вроде взял одного. Да. Вот, ребят, нашел я все-таки селезня. Ему что, в глаза что ли перешибло? В голову. Отплыл немного в кусты. Там и вот сидел. Жал. Обновил я свой хацан. Турку. Эконом класса. Летело два. А по второму неудобно. Сидя, стрелял. Этого с первого выстрела снял. А потому еще три сделал. Тот улетел. Откликнулся на манок, подлетели. Бесчучал сидел. Приехали на гуся посидеть, а тут мужики еще сказали, что лучше на глягу сходите, пока уток посмотрите. Я решил чисто только селезня, можно нойдок. И на монок смотрю, два откликнулась и прилетело. Подписываемся на канал. Будет много нового. Всем пока.